Всем привет! С вами Ольга Диченко и канал Ближе к телу». Тема сегодняшнего урока – как шить ровно, как проложить ровную строчку, есть один лайфхак. И как вообще работать с трикотажем, как выполнять эластичную строчку, если нет распошивальной машины. Мы эту тему продолжаем, потому что я показывала уже вам, как выполнить подгибку низа у трикотажного изделия, не имея спецмашины, а имея только оверлок и прямострочную машину с функцией зигзага. Поэтому... Я беру эти вопросы вот, из ваших комментариев и то, что приходят вопросы в чате, в Телеграм у нас. Кстати, кто не подписан на наш канал в Телеграме, пожалуйста, переходите по ссылке, которая внизу и подписывайтесь. Там у нас тоже очень интересно, креативно, ежедневно, что немаловажно. И там у нас такое все вот в режиме реального времени. То я выйду в голова, голова говорящая, там запишу вот, по ходу дела сторис, либо я нибудь там в магазине что-нибудь ищу. Новенькое там прохожу. С... Ну, вот такая реальная ежедневная жизнь, как, как в прямом эфире. Да? Ну и опять же мы затрагиваем там жотрепещущие темы поэтому если кого не устраивает формат еженедельного видео здесь кто скучает по мне и хочет видеть чаще пожалуйста приходите в телеграм итак вопросы взяла из ваших же ваших же накиданных мне вопросов как шить из трикотажа эластичную, эластичную, да, чтобы эта строчка была эластичной. Смотрите, повторяю, потому что у нас сейчас выходит курс по мужскому белью, и я точно знаю, вопросы эти посыпятся. Первое, мы выбираем иглы для трикотажа, либо для джерси. А сама игла, если рассмотреть ее под микроскопом, она имеет такой скругленный наконечник, она не острая и не граненная, как, например, если бы мы использовали при пошиве кожаных изделий, да. У игл, которые мы используем для трикотажа, такая, под микроскопом посмотреть, заточка, скругленный, скругленный кончик, она как бы не разрывает нити, а раздвигает. Это самое главное. И таким образом мы позволяем трикотажу то есть на трикотаже мы не оставляем проколов, чтобы потом петли не уходили. А то дырочку оставим микроскопическую, потом поносили, постирали и пошли эти стрелки. Нам не нужны. Это раз. Второе. Мы, естественно, используем ниточки, достаточно тонкие, ну, как правило, универсальные все подходят. Девочки по секрету, прям скажу, не люблю гамму. Вот они какие-то для меня с узелками, намотка нехорошая. Кстати, может быть, мне так попадалось, может быть, сейчас они стали лучше, но я использую Bestex, Madeira, Gutterman. Madeira, Gutterman, они вообще там используют такую крутку. Вот если вы шьете нижнее белье, либо прям вот какую-то футболку такую хорошую из-за такого шелковистого трикотажа, вот нарядную какую-то. Ну, не знаю, используйте, конечно, хорошие нитки, возьмите лучше, разоритесь там заплатите чуть подороже, но купите Мадейру, либо Гутерман. Они, они прям вот то, что надо. Не рвутся. Тонкие, крутка такая, что вот они на шелковые похожи, хотя они универсальные. Вот. И что еще? Мы используем, конечно, строчку прямую, на швейной машине. Сейчас у швейных машин, даже у самых простых, как их называют, погремушки, ну такие самые-самые простые для бытового использования, есть строчка, она так называется трикотажная, она идет вторая, после прямой строчки. То есть прямая строчка, потом такая, знаете, прямая, но она так называется инструкция, трикотажная. Она делает туда-сюда вот такой вот шаг, строчка получается прямая, но плотная. И когда растягиваешь изделие, она как бы чуть-чуть эластичная. Ну или используем зигзаг. Вот даже при стачивании двух деталей, прям используем широкий хороший гигзаг, длина стежка, там, ну, где-нибудь, я не знаю, 4, можно 3 миллиметра использовать, а в ширину пошире. Потом вы, когда стачаете, вы близко к срезу срежете излишки ткани припуска, и все, и у вас получится такой, ну, как бы ширина шага нормальная, и с лицевой стороны будет смотреться шов вполне аккуратно, приутюжили и все, и забыли. То есть, ну, это такие принципы, которые... Тоже уже старый как мир, ничего нового не придумали. Если нет спецмашины, то используем иглы, нитки и шов-зигзаг. Ну, либо прямую строчку эластичную, она так и называется. А покажу я вам сегодня метод, как шить ровно. Опять же, он прилетел от вас. Вопрос. Вот я делаю прямую строчку на швейной машине, потом обметываю. Что-то где-то срезала. Лапка швейной, этой, лапка, вернее, оверлока, не, не могу понять, на что тут ориентироваться. Она достаточно широкая, непрозрачная. Чуть-чуть съехала куда-то 2 мм, и уже все, шов получается, припуск шва неровный. Особенно если тонкий трикотаж, либо, ну это даже относится не только к трикотажу, к обычным тканям, или сеточки вы шьете, вот, кстати, эластичная сетка, когда не надо делать запаковку французским швом, вот этим вот внутренним, да, чистым, двойным, просто оверлок. То получается что криво пропечатывается на лицевой стороне показываю все очень просто ну допустим у нас припуск шва здесь шесть-семь миллиметров ну или тот который вы себе запланировали как правило это узкий припуск шва не стачиваем сложили две детали друг с другом и обметываем два слоя ткани ну как бы мы ее стачиваем но на велоки Естественно, ширину оверлочной строчки вы выбираете сами. Если это трехнитка, это, как правило, 5 миллиметров, 4-5. Если это, как у меня, вот сейчас 4 нитки заправлены, то это 7 миллиметров пошире. <плодисменты> Стачали, две детали. Теперь я меняю машину на машину, другую. <связываю> Оверлок на швейную машинку. Итак, машинка уже передо мной. Выставляю прямую строчку, то есть убираю зигзаг и теперь ориентируюсь уже на чистый край, обметанный, краем лапки, например. Лапка у меня идет по срезу, по краю уже такой лап, по такой лапке ориентироваться проще. Например, выбираю положение иглы. Но опять же, в зависимости от того, какой у вас припуск. Там сантиметр, может быть, 1,2 или 8 миллиметров. Ну вот, например, я выбрала. И все, я уже легко ориентируюсь на ширину лапки. У вас такой, кстати, бывает? Ты начинаешь шить, вроде оставляешь хвостик. А он берет из иголки... Поскакивает. Ох, непослышно. Бывает такое. Поэтому лучше оставлять такой подлиннее хвостик. Дубль 2. Смотрите, я даже не направляю двумя руками, вот здесь вот не, не подхватываю, беру, вот здесь ровненько, аккуратненько. Все. Вот так вот получается проще, ровнее. Надо было, наверное, брать тоже контрастные нитки. Вот все, ровно, аккуратно. Вот такие простые рабочие методы облегчают нам, нашу с вами, швейную жизнь и работу. И... Ну, не знаю, мне кажется, настроение поднимается, когда все получается, все ровненько, хорошо. Девочки, если у вас еще остались какие-то вопросы или пожелания, накидывайте мне их в комментариях под этим видео. Надеюсь, что данный урок был вам полезен. С вами была Ольга Диченко и канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.